Если вопрос по торгам по банкротству, то подобную информацию вы можете увидеть на аукционе. На аукционе цена идет на повышение, и если это торги открыты, то вы увидите шаг конкурента. Если же торги закрыты, то увидеть информацию, которую выставил конкурент, вы не сможете, так как предложение подается в закрытых конвертах. Если этап торгов, на которых вы собираетесь участвовать, публичное предложение, то цена пойдет на снижение. Здесь вы подаете заявку и только в конце этапа в протоколе торгов вы сможете увидеть, кто выставил какую цену. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.